All right. <laughs> Привет всем! Хочу сегодня коснуться такого любопытного вопроса, имеющего, с одной стороны, такое бытовое прикладное значение, а с другой стороны, очень глубокого символического значения. И вопрос странный, лежит на поверхности, и каждый из нас почти каждый день с ним сталкивается. Тем не менее, почти никто не применяет его лично на себя. Он все время находится где-то на периферии, наружи. Существует такая почти теория заговора, которая гласит, что наша скученность, наше такое дискомфортное проживание в стране. Не случайное явление. И неудобные планировки квартир не случайное явление. И недостаточное число комнат в среднем жилье в обычном тоже не случайное явление. В цивилизованном мире формула количества комнат ⁇ это число людей плюс один. Это минимальное число комнат, которое предполагает какое-то культурное проживание. Наш народ, большая его часть и большую часть жизни, живет друг у друга на голове. Не имеется его личного угла, и особенно это верно по отношению к мужчинам. Хелен Смит раскрыл эту тему в одной из глав своей книги «Забастовка мужчин», подробно развернув тему, как так получается, что мужскими в среднем доме считаются всякие вспомогательные помещения, типа там балкон, чердак, кладовка, подвал, если есть, гараж. Почему у них такой орел мужского? И это проблема всего цивилизованного мира. Короткий ответ, потому что центральная часть дома, самая его пригодная для проживания, она по большому счету не предназначена для мужчин. Она делается, оформляется и населяется женщинами для женского удобства и для тех дел, которые женщинам приятно и удобно делать. Отсюда специфический декор, цветочки, рюшечки и прочее-прочее. У жилых помещений не мужское лицо, скажем так. Вообще, у комнаты довольно легко определить половую принадлежность, достаточно войти в нее, посмотреть, кем, для кого и как она сделана. И, в общем, будет понятно, кто здесь, собственно, живет, а кто приходит перекантоваться в перерывах между работой. В настоящих традиционных культурах, что в древних, что в современных, там, где это еще осталось, непременно существовало разделение дома на такие зоны, крылья. Мужская часть дома и женская часть дома. И эти крылья не особо пересекались. В нашей современной квартире, средней, наверное, ни в каком другом месте так не выпячивает вот эту вот скучность и отсутствие разделения по полу, как в санузле. Понятно, что, опять же, в нормальном доме, если есть хотя бы три человека, то уже никак не должен быть один санузел. Это также очевидно, как количество комнат, число людей плюс один. Но условия, в которые нас форсируют, masse, подразумевают создание очереди в туалет, даже если в доме живет всего три человека. Сколько войн, домашних, бытовых войн, проходит через эту линию санузла. У некоторых мужчин это чуть ли не единственное место, где можно побыть одному и запереться. Не могут сидеть там с книжкой, часами. Потом это бесконечная проблема поднятого или неподнятого поднятого сидения на унитазе. Проблема уборки, поддержания частоты вокруг. Между тем, довольно очевидно, что унитаз, классический унитаз, просто-напросто не предназначен для того, чтобы им пользовался мужчина, для малой нужды. Мужчине писать в унитаз примерно так же неудобно, как женщине писать в писсуар, о котором, собственно, и пойдет речь. Достаточно прийти в любой офис, самый бедный, или даже в школу, и в мужском туалете по понятным причинам можно обнаружить большое количество писсуаров. Почему? Ну, потому что это практично. Писсуар стоит дешево, он маленький, если не брать вычурные писсуары из дорогих отелей. Он позволяет гораздо легче поддерживать чистоту и порядок. Он тратит меньше воды, он занимает намного меньше места. Тем не менее, по причинам, которые сложно осознать, писсуар отсутствует в подавляющем большинстве квартир. Да, некоторые несознательные граждане, которые не хотят жить друг у друга на голове и не хотят стоять в очереди втроем в один туалет, и схитряются как-нибудь устроить себе второй санузел, если бы не было по умолчанию. Но почему-то, даже когда речь идет о втором санузле, все равно не идет речь о писсуаре. Люди схитряются, планируют, как выжить место, как выкроить пространство и поставить два унитаза. А желательно еще и беде. И беде в наших квартирах встречается гораздо чаще, чем писсуар. Хотя и место занимает больше, и стоит дороже. Существует какой-то подсознательный стопор, который не позволяет поставить писсуар в квартире, несмотря на то, что у вас есть для этого все возможности, и материальные, и физические. И есть объективная выгода и необходимость даже. Если, например, места в санузле реально мало, и ну нет возможности выкроить там два более-менее полноценных туалета, ну нет такой возможности. Даже с заменой ванной на душевую все равно нет такой возможности. Второй туалет все равно можно легко обеспечить. Для этого достаточно буквально небольшого треугольничка пространства, куда человеку нужно будет только зайти и стоять прямо. А прямо над писсуаром, который может быть даже угловым, можно повесить еще и раковину маленькую, тоже угловую. То есть пространство, которое для этого нужно, ничтожно. Дверь будет шире, чем пространство, которое занимает этот прибор. Тем не менее, при этом у вас почти два туалета. Конечно, вы все равно будете пересекаться, иногда все равно будет очередь, но вероятность ее возникновения меньше на порядок. Зато это место стало бы единственным, на которое можно спокойно повесить табличку М, хоть оно все равно намного-намного меньше, чем тот, что отведен для женщин, но хотя бы он специализирован, и у мужчин есть свой уголок. Даже если в квартире живет один мужчина из трех человек, все равно это имеет огромное значение и с точки зрения быта, и, наконец, но не в последнюю очередь, с символической точки зрения. Когда я делал второй в жизни ремонт, и пока самый крупный, я умудрился спланировать два санузла на территории бывшего одного. И в малом уместился и обычный унитаз, и писсуар. Сопротивление, которое пришлось для этого преодолеть со стороны семьи, расширенной семьи в том числе, было просто каким-то религиозным. Даже немногочисленные представители мужской части тоже возмущались. По их глазам и выражениям казалось, что я делаю что-то, что нарушает законы Вселенной. То есть, не знаю, как будто Моисей ушел из поселения, а я взял и отлил золотого тельца. А потом Моисей вернулся, и у него вылезли глаза на лоб. То есть в голове даже мужчины, писсуар и жилое помещение – несовместимые понятия. Между ними есть что-то противоречащее друг другу, конфликтующее. И на бессознательном уровне понятно, что так и есть, да. Но это совсем не значит, что это противоречие отлито в граните, и с ним нельзя ничего сделать. И с какой-то стороны, этот вопрос действительно имеет религиозное измерение. Много чего можно пожелать мужчине, чтобы у него было его доме, который он осознанно, осмысленно построил для себя. Но во многом это вопросы вкусов и предпочтений. Но вот устройство санузла, удобного для мужчины, практичного, выгодного, эффективного во всех смыслах. Мне кажется, просто must-have в наше время. Это вещь, которая ну просто обязана быть. Это некий маркер. С одной стороны, может показаться смешным, что санузел — это маркер степени осознания, степени усвоения красной таблетки, степени внутренней свободы и свободы делать снаружи то, что ты придумал внутри. Но да, это совершенно не смешно. Это очень серьезный вопрос. Это место, куда люди ходят по многу раз в день. И как и любые другие предметы в квартире или в доме, они программируют определенное мышление, Определенный алгоритм поведения, определенное восприятие мира, причем влияние идет в обе стороны. С одной стороны, предметы и обустройства программируют поведение, с другой стороны, у осознанного человека поведение программирует устройство такой самоподдерживающийся цикл. Так что рекламирую и призываю: если у вас в доме живет хоть один мужчина, то там должен быть хотя бы один писсуар. Для воплощения этой простой санитарной нормы не требуется никаких чудовищных затрат. Я не раз видел жилье бизнес-класса, где по умолчанию присутствуют два, а то и больше туалетов. Там гостевой, хозяйский. Никаких проблем с местом. Вообще. И с финансами людей тоже никаких проблем нет. Писуара нет. Ни в одном из туалетов. Биде есть, душевая есть, две раковины, чтобы можно было умываться одновременно. Писуара нет. Я даже видел квартиры, где люди настолько ценят ванную комнату, что в монолитии отдали под нее площадь соразмерную ну, со средней комнатой. Там было вообще все, что только можно себе представить, включает джакузи. Писсуара нет. Это при том, что в той квартире жил один человек женского пола и двое мужского. И бои, почему кто-то сначала не поднял сиденье, а потом не опустил его, проходили там регулярно. А решение на поверхности просто оно имеет символическую нагрузку. И не только средняя женщина не может, просто нутром не может переварить эту символическую нагрузку. Часто и мужчина ее тоже переварить не может. Как говорится в одном анекдоте, надо себя заставлять. Так что желаю вам удобного санузла, и чтобы ваш дом подстраивался и для вас тоже, а не только для окружающих. Всем пока и удачи.